Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! И ешь, и худей. Выбираем продукты для здоровья. Борьба с лишним весом на сегодня является самой актуальной проблемой. Огромное количество разнообразных диет и способов убрать лишнее не дали вам никакого результата? Вы отчаялись в поисках действенного метода похудения? Книга «Ешь и худей» заключает в себе секреты борьбы с лишним весом без особых усилий и ограничений в каких-либо продуктах. Лишь действенные методики, не приносящие организму абсолютно никакого вреда. Вернуться к идеальным формам легко, без изнурительных тренировок и голодания. Следуя простым правилам, описанным в этой книге, вы удивитесь, что лишний вес будет таять на глазах. Сейчас вам может показаться это невозможным, но увидев первые результаты, вы поразитесь, насколько все просто. Глава первая. Жизнь до и после. Худеть легко. В современном мире проблема лишних килограммов весьма актуальна. На протяжении всей истории человечества идеалы красоты выглядели по-разному. В наш современный век эталоном у женщин считаются заветные 90-60-90 с подтянутыми спортивными формами. Мужской идеал тоже не уступает женскому, этакий мощный атлет с развитой мускулатурой. Идеал, как правило, недостижим, но многие стараются к нему приблизиться, поэтому от лишних килограммов пытаются избавиться. Но сделать это бывает непросто, и все зависит не только от силы воли, а в основном от образа жизни и правильного питания. Современный человек живет и трудится, как белка в колесе. Ведь все нужно успеть, везде побывать и все сделать а времени на здоровое питание, увы, уже не остается. Вот поэтому мы и довольствуемся небольшими перекусами в закусочных, фастфудах и бистро. Основное правило здорового питания, проверенное столетиями, знает каждый ребенок, но следовать ему мы почему-то не хотим. Помните пословицу о том, что завтрак необходимо съедать самому, Обед делить с другом, а ужин отдавать врагу. Так вот, завтрак и есть основной прием пищи за весь день. Вспомните, из чего у вас состоит завтрак. Чашка кофе и сигарета? Или он совсем отсутствует? Вот именно отсюда и начинаются все наши проблемы. На самом деле, если честно, то худеть весьма легко и весело, я абсолютно не имею в виду изнурительные диеты, благодаря которым вы лишаете себя всего не только вкусного, но зачастую и полезного. А вот составив правильный режим питания, вы можете баловать себя всем и худеть. Да, можно есть абсолютно все, и при этом килограммы будут таять на глазах. Вы должны выбрать определенный день, но только не понедельник и не завтра эти дни для вас станут вечностью. Выбирайте сегодня. Тогда у вас наверняка все получится. Настроение должно быть отличным, ведь без нужного настроя вы не добьетесь абсолютно никаких результатов. Одна хитрость. Чем чаще вы едите, тем быстрее вы худеете. Этот парадокс мы рассмотрим позже, но все диетологи в голос утверждают, ни в коем случае нельзя голодать, ведь на переваривание пищи уходит около 200 килокалорий. То есть чем чаще вы будете принимать пищу, тем больше калорий будете сжигать, не прилагая абсолютно никаких усилий. С чего начать и как продолжить? Прежде всего необходим правильный настрой. Если вы себе постоянно будете твердить, что садитесь на диету ради кого-то, мучить организм лишением еды, у вас всегда будет плохое настроение, а возможность стресс и депрессия. Оно вам нужно. Запомните.